И я думаю, что ты уже не тот. Что годы умудрили, труден путь. Но жаден твой неутоленный рот, Хоть часто и устало дышит грудь. Мне кажется, что ты еще придешь. И я тебе открою. И душу, разъедающая ложь, Войдет тогда в число твоих потерь. Все может быть, но позже. А сейчас мои обиды выстроились в ряд, И годы, разделяющие нас, Пока еще забвенья не дарят.